всем привет сегодня такая интересная работка есть новая машина есть завистливые соседи которые делают вот такие вот черточки красивые такие на там там короче пол машины захерачили. и на капоте тоже наши покрасили да но при продаже автомобиля хрен ты когда докажешь что были царапины и это все дело красилось из-за царапин Машина теряет в цене очень сильно. Поэтому здесь, в Израиле, делают вот такое вот. ну Вот такое вот делают кривыми руками. оно выглядит все криво. Поэтому попросили меня вот это переделать и сделать вот это. По-нормальному. По-нормальному все это выглядит как? Это будет все дело зарисовываться. Есть краска с подбора. Есть отдельно отвердитель и лак. То есть базой кисточкой наносим делаем цвет он будет отличаться ну хотя бы уже не белый далее вот, допустим тут цвет что-то пытались смазать но хреново берем катар хорошо что есть видите стуловский катер. спасибо ему Катером я здесь буду срезать лишнюю базу то же самое буду сделать здесь потому что кисточкой все равно выйду за грань царапины после того как я один-два прохода сделаю краской я буду Сушить есть инфракрасная лампа. Без лампы, как бы это все дело будет просто происходить долго. Инфракраской сушим и потом наносим лак. Лак у нас точно так же будет выступать за контур, точно так же берем фустеловский катер, все это срезаем и потом полируем. Тут главная задача, чтобы не цеплялась за ноготь, чтобы риска была заполнена. Она будет чуть-чуть отличаться, но в ней не будет оставаться грязь, в ней.. Ну, спокойно прямой как все будет нормально выглядеть и при продаже машина в цене потеряет но не сильно это самое главное условие для работы Катер, набор кистей разной ширины разной толщины и так далее и краска ну, с инфракраской краска с инфракраской Итак, просушиваем, в принципе, последние слои базы. Базу я рисовал на этой черте в один слой. Здесь, поскольку она была глубокая, в два слоя, потому что база наносилась такой средней жесткости кисточкой. И так же, как и при обычной покраске, за один заход не укрывает. То есть видно, грунт просвечивается. Поэтому два захода кое-где даже пожарнее подливал. Сейчас хорошая полноценная просушка. Чтобы, когда я буду резать катером я мог шелушивать вот эту базу, которая лежит на глянце. Ни в коем случае не наждаком это будет пилиться, потому что наждаком, когда если с водой замывать, у нас во внутрь риски забьется вот этот обмылок беленький, и она будет отличаться по цвету. Поэтому только катером и ничем другим, ни лезвием, никакой херней срезается база, еще потом подсушивается, можно протереть липкой салфеткой, благо они есть тут, и лак. Будет лачок. Но процедура долгая, то есть я сейчас буду ходить где-то три захода по 5 минут сушить всю базу. А, да, забыл сказать, в базу пару капель отвердителя от лака добавлены для лучшей сцепки с тем покрытием, потому что там, ну, оно промотовано чем-то гвоздем, ключом, но лучше добавить в этом случае. Как ну, я тут не показал, я как-то разогнался и выпилил всю риску, ну, вокруг риски все прошло. здесь. Чистенькая краска лежит только внутри, покажу на капоте. В принципе, глобальных проблем никаких, никаких нет, главное просто, чтобы все хорошо было просушено. что если будет что-то сырое, у нас вот эта мука наша, которую мы стираем, она прилипнет к сырому, и все, и дрова, считайте, надо вымывать все из риски и начинать по новой. Именно поэтому пили катером без воды. Водой можно будет потом уже перед полировкой лак чисто шлифануть, слегка, но не более того. Когда все нормально высохшее, оно пилится легко и как бы глобальных затруднений не представляет. Пилить лучше в разных направлениях. Сначала, допустим, по этой диагонали, потом по этой диагонали, чтобы точно на краске не оставить ничего, на лаке точнее, не оставить никакой краски. После спиливания сразу начинает выделяться белесость. Белесость это наш подрезанный лак мутнеет его край. Это полировка уйдет, потом мы еще лаком будем заливать. Так, ну я тут жолочком пролил, на борту показывать неудобно, я попробую снимать, но неудобняк. Покажу на капоте. Во-первых, все липкой салфеткой надо протирать каждую царапину перед тем, как начинать, потом нам нужно для работы вот такая вот кисточка, сейчас покажу, это тонкая, тонкая, длинная, красивая. И Молочок разведенный в маленьком стаканчике, чтобы без напряга все было. Так, ну, начинаем пилить, все просохло. А сушил лампа реально ходил, часа три ее переставлял туда-сюда, тут уже все нормально спилилось. Видно, что стружка идет, значит, все пилится ровно и хорошо. На руку не ощущается, это самое главное. Да, по цвету она будет отличаться слегка, но грязь в нее забиваться не будет, мыться будет нормально. Стружим. Катер в помощь, опять-таки. И главное аккуратно, не с первого раза, не с первого захода, иначе выколупается. Адгезия там есть, но она ниже, чем при нормальной покраске, когда мы делаем, потому что максимум, что мы могли сделать, это просто там более-менее обезжирить. То есть по чуть-чуть, потихонечку, тоже под разными направлениями, под разными углами, чуть левее, чуть правее, чуть левее, чуть правее. Сейчас мы видим матовую линию, она широкая, это значит, что э, у нас еще лак пока что наш, мы пилим. А вот видим, что уже чуть, -чуть э, тоньше начало тянуться, вот это уже заводская, скажем так, ширина э, ямы. И аккуратно подтачиваем, подпилим. Вот так опять. Можно с обратной стороны потихоньку, если, к примеру, он у меня сейчас упирается оттуда как-то, с обратной стороны подтачивать, как бы срывая ее. То есть по чуть-чуть. Сейчас я работаю уже машинкой, Это их маленький эксцентрик, не знаю, китайский какая-то. Ход точно не знаю, стерты уже все данные на ней. 2000 наждак и прополировываем то, что мы спиливали, стачивали, потому что катер оставляет грубые такие довольно-таки, даже рядом надпилы. Их надо либо вручную выпиливать, но тут вручную по-любому придется довести, а тут машиночкой пробежаться. Смачиваем водой и потихоньку, без нажима, нам надо сделать слегка матовую часть. Вот отлично, видно, что лак полностью заполнен. А вот тут чуть-чуть недозаполнено, но это такое, мелочи. Отлично, я вот хоть и не попал в риску, но все равно, то что надо перекрыть. Итак, что мы можем наблюдать? Работа закончена. Все выполнено. Сейчас покажу, там есть пару косачков. Ну пришлось всегда делать. Но вот там, где риска была тоненькой, вот она идет вот тут. Вообще все, офигенно. Просто именно самолет получилось. Красивенько, потому что тут один слой краски, один слой лака. Все выровнялось, ну, вообще, знаете, не доколупаться как Здесь чуть потолще. Чуть-чуть потолще, и из косячков, это я когда работал горлочным э, кругом, э, перегрев красный, чтобы выполировать двухтысячку, потому что трехтысячки наждака нету, э, перегрев краски и кое-какими моментами выколупывалось. Поэтому пришлось чисто подкапать уже после полировки. Вот тут, где-то вот тут и вот тут, самый глубокий. На капоте все нормально, по капоту, вопросов нету все в уровне. Да, линия темная, линия отличается, потому что зерно металлика ориентируется неправильно, когда его наносишь кисточкой. Ну, так, в общем-то, больше больше показывать нечего. Офагенная, как бы, в принципе, тема для перекупства подкорректировать. Но, конечно, никогда такие длинные там на весь борт, а где-то там кусочки, царапки, по крайней мере, не так сильно бросается в глаза со старта. Ну, так хреново поддаются такой корректировкой серебро там вообще это сложно, потому что оно ориентируется настолько неправильно, что просто такая серебро светлая а полоса будет почти черной казаться такие вот дела, то есть серебристые цвета сложновато их будет сильнее заметно, чем допустим вот белая стоит даже белый перламутр можно подкрасить, он не так будет выделяться, как вот тут что вот так вот стоим в тенечке, вообще ни черта не видно помыть машину. Ну, лучше на следующий день уже помою, во-первых, вечер. Целый день шел у меня с лампой, а, часов со скольки, наверное, с 11 вместе с лампой, сейчас уже 8 вечера закончили. Не было бы лампы, я бы это все прорисовал, оставил бы на ночь, следующий день бы оно посохло еще и только потом можно было бы вырезать, потому что лак должен выстояться. Если катера нету, то, в принципе, на базе наждаком тоже не варик. Пилить, как я говорил но можно делать аккуратно лезвием который мы режем пленку соскабливать все равно лак подскаблиться база легче скаблиться чем лак а лак прошпатлевать однокомпонентной шпатлевкой подсушить ее и перетереть с наждаком чтобы сошлифовать в один и тот же уровень то есть то что я сделал катером, придется делать через шпатлевку просто наждаком на бруске не прокатит вариант будет отличаться выделяться бугорок на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока.